год по циклу Ренкина, термодинамический цикл преобразования тепла mm -hmm. в работу, вырабатывалось более 90 всей электроэнергии, которая вырабатывалась вообще в мире, которая потреблялась в мире. И в чем же смысл, и цикл, и в чем же принцип цикла Ренкина мы mm -hmm. разберем. Его предложил Вильям Джон Маккорн Ренкин. Он был шотландским физиком, механиком, Большой умница здесь рос в семье инженеров инженера, и в общем-то он предложил принцип цикла Ранкина и он создал и он создал извините, пожалуйста, я чуть-чуть и он создал техническую термодинамику и не хотя сразу скажу, что более чем через сто лет после его смерти астрономическое сообщество назвало в его честь за его сослуги один из кратеров на видимой стороне Луны. В чем же состоит принцип цикла Ренкина? Или Ренкина. В русском чаще всего называется Ренкин. В паровом котле нагревается, происходит процесс горения, и нагревается вода сначала состояние состояния кипения, потом она испаряется. И пароперегреватели перегревается до, назовем изначально, P1-T1, P1, до температуры давления начальной. И подается на паровую турбину, в которой она расширяется. И турбина начинает вращаться, и вращает электрический генератор, и вырабатывается электрический ток. Дальше... Пар идет в конденсатор, где охлаждается, конденсируется и насосом возвращается в паровой котел. Здесь, кстати, допущена ошибка, здесь нет насоса, такой, такой принцип не работает. Но просто такая была картинка, она очень хорошо показывала смысл всего происходящего, но с маленькой оплошностью. А, процессы. Здесь четыре процесса. Первый процесс. При постоянном давлении пар нагревается, испаряется и перегревается, идет в турбину. А, вот он от 4 до 7. Это изобарный процесс. Процесс, происходящий при постоянном давлении. Дальше происходит адиабатное расширение. То есть такое расширение, которое происходит без теплообмена с окружающей следой. А, пар уже с низким давлением, потому что он расширился, его потенциал уже сыграл свою роль. Идет конденсатор, и при постоянной температуре и давлении конденсируется. И опять же идет адиабатное сжатие насосом нагнетание давления, чтобы, в общем-то, подать в котел, в котором уже давление высокое. Также я могу здесь сказать, что сам по себе принцип цикла рамки, но он идеальный, да, как идеальная машина. В нем нету э, потерь на трение, потери тепла через котел, через турбину. И все процессы, они идут э, обратимыми. Даже процесс расширения пара в турбину. Хотя, знаю как, а, понятно, что ничего идеального в нашей жизни нет. Просто это идеальный цикл, по нему работают очень много... Э, аналитических предприятий технический кпд такого цикла это отношение полезной работы к затраченной чтобы повысить кпд есть несколько методик первая методика это повышение начального начальной температуры ее можно повышать и кпд действительно значительно увеличивается но оптимальная температура равна 545 градусов. А дальше тоже, если будете повышать температура, КПД тоже вырастет. Но тогда приходится уже использовать совсем другие стали, и это получается очень дорого и, в общем-то, не неокупаемо. И поэтому 545 градусов – это самая такая оптимальная температура. Также и с давлением. Самое оптимальное давление и сам, при самом большом КПД это 13 мегапаскаль или 130 атмосфер. Кому как удобнее. И понижать конечные параметры, а именно температуру конденсации и давления. Так как в конденсаторе, само, это низкое там давление в конденсаторе, его так называют еще вакуум, то есть это ниже атмосферного давления. И поэтому чем ниже, тем лучше. И поэтому чем, лучше, чем ниже вы опустите температуру охлаждающей, циркулирующей воды, тем будет лучше. И еще также можно повысить КПД такой станции, так называемый регенеративным циклом когда питательная вода после насоса еще подогревается паром, который взяли из промежуточных ступеней турбины, который уже отработал часть своего потенциала, и он может еще подогреть питательную воду. И таким методом можно повысить КПД цикла на 13-20%. То есть это действительно это работает очень хорошо, и это часто используется. И теперь от общей теории к практике. Перед вами так называемая кондиционная турбина. По такому принципу работают КЭС или ГРЭС. Что здесь происходит? Питательный насос подает питательную воду на котел, в происходит горение. Сюда же подается топливо и подается воздух для горения. Во время горения 네. <Holmiki> да, химическая энергия топлива превращается в тепловую и лучистую энергию. Это колоссальный источник тепла, и вода сначала нагревается до температуры кипения, вот он барабан, потом испаряется. Потом еще раз перегревается, то есть выше температуры кипения становится. Дальше пар идет на турбину, где расширяется, и его потенциальная энергия, вот, которую он имеет давление и температура превращается в кинетическую, то есть начинаются лопасти турбины, начинают крутиться. И на одной оси расположен электрический генератор, который тоже в свое время начинает крутиться и вырабатывать электрический ток. Пар пройдя. Турбина попадает в конденсатор, где охлаждается циркулирующей водой. Вот оно, такое сооружение под названием градизм, где происходит само охлаждение циркулирующей воды. И пар охлаждается, конденсируется, и опять же насосом подается в котел, и цикл повторяется. КПД такой станции 35-40%. По такому, именно по такому циклу работает Молдавская ГРЭС, которая установлена в городе Днестровске, на берегу Черганского лимана в Приднестровье. Мощность ее 2520 мегаватт. Она самая практически мощная станция в Молдове, если считать на Молдавской территории. И она является главным импортером электроэнергии. В Молдове. Дальше, как можно улучшить еще этот цикл? Да? Вот уже установить тепловой узел, так называемый. То есть пар, часть пара, которая прошла через турбину, его отобрали из тепловикционного отбора, так называемый тепловикционный отбор. И он идет на подогреватели сетевой воды, который подогревает свою, в свою очередь сетевую воду, которая идет э, из города. Которая идет на нужды отопления и горячего водоснабжения. Э, КПД сразу увеличивается до 60-80 градусов. По такому циклу работает, например, ТЭЦ-2, которая расположена на Чеканах. Установочная установленная мощность 240 мегаватт, это электрическая, тепловая 1200 гигакалорий в час. В среднем, нельзя сказать, но в среднем около 80%. То есть она довольно хорошо работает. Вот мы видим ту самую градиру, где охлаждается конденсационная конди вода. Их, у них три блока. Три блока, три котла, три турбины. Вот именно по какому принципу и работают. А, сейчас будет мультик. Мультик не прошел. Мышкой. А, мышкой. Мультик не включился. Сейчас. Нет, мультик не включается. Так, мультик будет потом. Или сейчас. Мы видим примерно, как выглядит котел. Его, вот здесь этот, подвод газа и воздуха практически одновременно происходит. Вот экранные трубы, барабан, где происходит кипение и испарение. Здесь перегреватели, происходит перегреватель, происходит перегрев. Это показывает нам угольную угольную установку. На угле у нас работает только как я вот из э, только э, э, МГС, вот то, что я показывала в Днестровске. В кишневе у нас обычно на газе, либо на мазуте. Это менее экологически неприятные вещи. Их может быть большое количество. В данном случае 10. На ТС-2 есть три блока. На ТС1 их 7-6 среднего давления два высокого. Это турбина. Она состоит из турбинной части генератора. Их тоже может быть разное количество. Ой, не хочет оно у меня останавливаться. Артем. По мультипу. А? По нему. По нему. Извините, еще раз. Бывают разные станции. Бывают блочные станции, когда каждому котлу соответствует одна турбина. Либо, например, моноблок, когда два котла работают на одну турбину. А бывает, когда э, неблочная станция, когда, например, э, 7 котлов и 2 турбины. То есть на коллектор они работают, и потом уже распределяется кому что. Например, СС-2 это блочная станция, СС-1 это... Не блочная, то есть там больше маневренности, так называемые маневренности. Дымовые трубы, раз у нас здесь не показаны, что на Т1, что на ТЭЦ 2 180 метров имеют. Раз вот здесь, повторяю, мультик. Они работают в основном на цель рассеивания выбросов. Вот у нас турбина турбина у нас, данная турбина состоит из части высокого давления и части среднего давления. Вот пар поступает на часть высокого давления. Начинает крутить ротор. И потом поступает на часть высокого давления. Распределяется в обе стороны. Здесь два конденсатора. На наших станциях обычно по одному конденсатору где охлаждается, куда попадает пара отработанный. Проходит охлаждающая вода Охлаждаться, вот как в Днестровске, может охлаждаться лиманом Самим лиманом, самим водоем, который имеется Либо, это два градирника Это довольно-таки большие сооружения Ну, как мне знакомые спросили, это практически фонтанчик, скажем так Потому что охлаждается воздушно-капельным путем. Вот это те самые подогреватели которые подогревают питательную сетевую воду, которая идет на То есть от отборов, теплофикционных отборов, турбин. Также вот здесь показывают, что есть хим-служба, которая занимается подготовкой воды к циклу, потому что очень большие требования к воде предъявляются. А это у нас турбина с противодавлением. Здесь весь спад, отработанный в турбине, идет на подогреватель сетевой воды. И, как вы понимаете, здесь практически потери минимизированы. То есть потери в окружающей среду, то, что были в градирне, их нет. То есть весь спад, который отработал потенциал свой в турбине на электроэнергию, он это практически вторичный вторичная энергия. он идет на подогрев, на отопление и на горячее водоснабжение, по такому принципу работает, например, ТЭЦ-1 в Пишеневе, имеет она электрическую мощность 66 мегаватт, тепловую 239. и видите, у нее уже повыше КПД, и КПД, кстати, еще можно ее еще увеличить в, в этом случае, Большую часть тепловой энергии, произведенной в городе Кишиневе, выпускает ТС2. Она и помощнее, и поновее. Часть выпускает С1, и довольно-таки почти четверть отпускают котельные. Здесь я хотела бы сказать, что отопление, вообще вот, как вы, как вы должны были понять к этому моменту после этой лекции, что. Тепло – это вторичный, это побочный эффект производства электрической энергии. И так как тепловая нагрузка в городе Кишиневе практически уменьшается для, для отопительных, отопительного производства, скажем так. Почему? Потому что многие переходят на автономное отопление, и многие, которые уже изначально строятся здания, даже, например, в метров от станции построили три огромных дома уже изначально-изначально с индивидуальным отоплением хотя там совсем немножко можно было трубы поставить э, э, приобщить к но из-за это, из этого уменьшается электрическая мощность то есть чем меньше нам мы получаем Тепловую нагрузку, да, тогда меньше пара надо. Чем меньше пара мы пропускаем через ступину, меньше электрической энергии мы вырабатываем. То есть это, в общем-то, цикл зависимый друг от друга. И поэтому хотелось бы, чтобы этот, эти показатели улучшились. И также хочу сказать, что Молдова, Республика Молдова является очень уязвимостью в энергетике, в энергетическом комплексе, потому что большую часть, больше 80% энергии электрической мы импортируем. В частности, импортируем мы с Молдавской ГРЭС, которая практически является российским предприятием, ну, у нее большая часть акций российских. И что я хочу здесь сказать, что, конечно, мы привыкли в нашем современном мире, что куют к тому, что в общем-то в доме тепло и есть бесперебойная электроэнергия, но мы никогда не задумываемся об их источниках и об их присутствии в нашей жизни, хотя очень хорошо замечаем их отсутствие. И поэтому день энергетика празднуется 22 декабря в самый день, когда самая длинная ночь, когда работа энергетиков лучше всего и видна. В общем, на этом я и хотела закончить. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, Анна. Вопросы? Пожалуйста. Добрый день. Олег Неважно, корреспондент газеты «Красмольская ложь». А я хочу спросить, вот не слишком ли устарела эта технология? Нет ли у нее аналогов которые более продвинутые и которые могут заменить ее вот на сегодняшний день? Эта Спасибо. методика абсолютно не устарела, просто ее можно улучшать. То есть улучшать каким образом? Сейчас я могу вам сразу сказать, чтобы не отходил, да, каким образом можно улучшать. Я на этом слайде, потому что это самый простой слайд вот с ошибкой. У -у -у. Да. А смотрю, а парогенератор. Парогенератор. Его можно э, чем, чем заменить? Его можно, во-первых, заменить э, ядерная остановкой, во-вторых, его можно в наших условиях, в молдавских условиях, его можно заменить газовой турбиной. И это будет действительно очень хорошо. Есть э, разные проекты, которые предлагают, чтобы вот сделать такое в Кишиневе, пока это все тормозится. Может быть, когда-нибудь, дай бог, это все реализуется, и тогда это действительно будет... Намного, для Молдовы это будет намного выгоднее. То есть можно улучшать, да? Есть, да, есть куда это улучшать. Но от э, основных базовых средств мы никуда не денемся. Понятно. спасибо. Еще вопросы? Да. Как я понимаю, по такому же циклу работают не только ТЭС, но и АЭС. Да. Uh -huh. а, да. Ну, и как я сказала, только что, что именно парогенератор, то есть источник тепла, может быть, выступать любое. Либо это будет ядерное топливо, либо это будет э, органическое топливо. Э, на Кишиневских, на ТЭЦ-1, на ТЭЦ-2 э, сжигают э, чаще всего газ, иногда мазут, в зависимости от... Ну, э, на, Молдавский ГРЭС, например, сжигают и газ, и мазут, и даже уголь. Там несколько коклов были переделаны, Ну как, они изначально были сделаны на, на уголь. Просто уголь, когда сжигается, он не настолько экологически чистый, и поэтому есть свои проблемы при сжигании угля. Так как у нас сельскохозяйственная страна, то для нас это, в общем-то, вопрос должен быть актуальным. Еще вопросы? <связь> по мощности наших ТЭЦ, получается вот, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 полностью хватает по электричеству, чтобы снабжать как минимум кишинёк Да, триггеры, да, можно сказать. Если, да. если их загружать, полностью отопительную тепловую нагрузку давать на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, то действительно можно будет полностью быть автономными, mm. ну а как автономными, это тоже будет так, мы зависим еще по топливом, да, еще по топливому мы зависим, потому что мы природный газ, в общем-то, импортируем. А так, да, мы действительно можем нагрузки электрической хватит установочной. А, а насколько вот сейчас загружены, например, тесты, Насколько выгодно их загружать вот на тот уровень, на котором они есть? Их лучше как бы, загрузить еще сильнее, чтобы они вырабатывали больше электроэнергии. Естественно. Естественно, чем больше загружается оборудование энергетическое, тем лучше техника, экономические показатели любой тест. То есть это естественно. И также я хочу сказать, что использование теста называется регенерация, то есть выработка и электрической энергии и тепловой. Это в одном вместе, да? <смех> одновременно, это намного выгоднее, чем сначала на кэс, да, где вырабатывается только электроэнергия, выработать электроэнергия, а, например, на котельной только тепловую, то есть и при том это существенно, это полтора, а то и в один и семь раз будет экономичнее вырабатывать в одном месте вот на кэс и электроэнергию и тепловую. Как полученный в общем продукт? У меня есть еще Куда еще используется пар? Он используется для выработки да. энергии и для... Есть так называемые турбина с не только отбором, а еще есть с производственным отбором, где отбирается пар определенных параметров, и этот пар может участвовать в производстве, в разных процессах. И очень часто вот, некоторые производства этот пар могут... Покупать у ТЭЦ, как один из видов тепла, да, не только сетевую воду теплую, а именно в виде пара. И он участвует в разных процессах производственных. То есть наши ТС таку продают, то есть не используются. Да, это? да, но к сожалению. Мне, к сожалению, некоторым к счастью, многие производства сами устанавливают автономные котлы для себя. Они, там, им, они знают свои нагрузки, сколько им нужно пары, и, в общем-то, они сами для себя его и вырабатывают. Уже мало предприятий, которые действительно пар покупают. То есть чаще всего это, опять же, индивидуально, и все сами себе сделали. И поэтому это не настолько выгодно, потому что они просто получают пар, не получают при этом электроэнергии. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Добрый день, Аня. Да. У меня зовут Илья. И у меня будет два вопросика. Первый – это насчет пара самого да. по себе, которая у нас самая главная движущая сила. Выбор, что пар в кастрюле, в чайнике, там играем, он прощается, у пар, в, в 300 гаммусов. А почему такая большая температура? Вы сказали, что оптимальная температура это 540 5, градусов да. для достижения максимального КПД? Почему нужно настолько перегретый пар? Неужели он лучше толкает... Конечно! А, потому что... Извините, да? да а, это... При этой температуре еще можно использовать двигированные сталь, которые сейчас используются в котлах, и они, в общем-то, доступны, они оптимальные. И... При давлении 13 мегапаскаль, это э, и при температуре 545 градусов, чем выше температура, тем э, так называемая энтальпия, это энергия, которую мы можем преобразовать в работу, это такая вот функция. И чем выше температура и давление, тем выше и энтальпия, которая, в общем-то, и участвует в КПД. Там, э, и поэтому... Мы поднимаем температуру, чтобы поднять эту энтальпию, потому что энт, энтальпия там... Ну, скажем, это потенциал такой, потенциал пара. Вот чем выше температура, тем выше потенциал. Мощность? Нет, это не мощность. Мощность это уже тепловая, это именно то, что мы можем потрогать. А это мы как бы, потрогать не можем, понимаете? Это, это ко времени мощность это идет как ко времени. Вот это такой параметр, который, в общем-то, а водонстрал, вот именно энтальпию, это как энергия. Это энергия. Энергия пара больше, когда при большей температуре. Спасибо большое. И у меня еще такой вот вопрос, любопытно. А там используется обычная вода. И еще вы уже пробовали. возможно, знаете, кто-то использовать в станция, что-то кроме воды. Ага. А, да, там используется вода, она проходит химобработку. К воде очень большие требования предъявляются, очень большие. Во-первых, в ней добавляют много разных химических растворов. Из нее вымывают кальций и магний, чтобы не, не было накипи на трубках, потому что ну вы понимаете, что это все гипетит, да, вот, скажем так, обывательским языком. И любая накипь может привести к очень большим последствиям, к разрыву, к, ну это, это все аварии практически. А также из воды убирается растворенный в ней углекислый газ и кислород. Потому что они тоже очень влияют негативно на, на все эти процессы, которые происходят при таких вот температурах и давлениях, да, при таких параметрах. Помимо, помимо воды, да, используются и другие жидкости. Используются низко, жидкости с температурой ниже температуры горения, используются с температуры температурой горения. Но это все частные случаи И они не используются в большой энергетике, да, глобальной. То есть это, вот, например, тепловой насос. Да, в нем действительно или, там, используются, или, или еще там есть разные методики. Там используются там, тулолы, фреоны всякие, которые используются при низких, ну, более низких температурах. Но это не такие большие мощности. Это вот что-то индивидуальное, вот именно на один дом, например. К этой же теме могу сказать, что если по обратному циклу есть так называемый обратный цикл, когда сначала жидкость сжимается, вместо того чтобы вращается, сжимается, потом она отдает тепло, потом она опять конденсирует. А по такому циклу работает, например, холодильная установка, холодильник. То есть это так называемый обратный цикл. Надеюсь, я ответил. <связь> Вы сказали, что, когда загружается ну производительно чтобы повысить надо больше загрузить да. а почему же значит нам более экономично получать тепловую энергию вот от этой станции да. а жить сейчас строят дома все как бы на индивидуальном да. отоплении и и значит ну вот чтобы заинтересовать жить ну, этих как там, я не знаю, чтобы подключались именно к ТЭЦ, а, и оно же будет дешевле, э, э, э, ну, отопительная вот эта вот система же, получается. Да, а эта система, так, эта система действительно, она, во-первых, она, помимо того, что она более дешевая, ну, более экономически выгодная и для потребителя, и для страны в общем, потому что э, это, получается... Ну, а вот идет пропаганда такая, что то вообще этот стец надо как бы прикрыть и не надо совсем по-другому как-то все это все подбирать. Ну, я считаю, что потребителя надо заинтересовать такими вот лекциями. Наверное. И вы говорите, вот там три дома построили рядом с стец, и они все на индивидуальном это самое отопление, когда там им вообще ничего не стоит, было бы это самое. Да, я считаю, что, действительно, это должно быть в международной практике вот именно в стране, вот должна быть вот какая-то политика страны энергетической в энергетике, чтобы все общем прошло. Потому что, например, в некоторых странах, где есть, да, есть какие-то большие ну, электричества, мы же всегда электричество, независимо от того, сегодня лето или зима, да, а тепловая нагрузка у нас обычно только зимой. А электричество, в общем-то, мы практически одинаковое количество, э, э, ну, немножко зависит от, там, ночи в день, да, днем мы чуть больше потребляем электричество, ночью чуть меньше, ну, или кто как. А в некоторых странах, например, ночью, так как остается выход, да, электрический, они освещают улицы. Одевать. некуда это электричество они освещают по улице или например не, нечего одевать я вот это недавно видела что в реке явики они отоплю положили теплые полы на улице да вот у них отапливаются дорожки чтобы там на не было и вот как бы какие-то такие вот можно это использовать если есть источник тепла какой-нибудь огромный источник тепла так как мы, у нас наша страна все-таки зависима по природному газу и вообще и по мазу и по любым источникам энергетическим, то мы должны экономичнее к этому относиться и э, так устраивать производство, чтобы была максимальная выгода для нас, да, максимальная тепловая нагрузка, максимальная электрическая, совместная производство. Да. Еще вопросы? Давайте последний. Да, э, вот из всей я понял э, одну важную вещь, что, вот, э, например, город Норильск — это мечта энергетика, Потому что там полярные ночи, там холода. А, а, а что касается, например, ну, теплых стран, да, там, где ну, это, это реальные, то есть там как-то электричество производит. По такому же циклу, что они отапливают? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я, сейчас... Что? я подумаю, я потом тебе скажу. Спасибо. Большое спасибо, Анна. Поаплодируй.